Всем доброго здравия, решил <смех>, зачитать посыл для неразумного большинства. Надоели призыватели холода, верующие во всякую фигню. А по сути, своя вручая сами себе, особо те, что занимаются цветоводством, садоводством, лепечи, что ой, растения цвести хотят и ждут весну всю зиму. Идите нахуй с вашими заебами, которые сами же вы и призываете. Якобы, которые вы не любите, а на самом деле вы их сами и притягиваете. В общем, зачитываю. Ура, ура, пришла зима, толпа давно сошла с ума. А на дорогах гололед, хочешь свернуть, несет вперед. О, как красиво, все как в сказке, Толпа не видит, слепы глазки, А естество покрыто льдом, Природу долбят наизлом, За кадром глисты торгаши, С толпы взимают барыши, Ведь скоро будет новый гад, Лишь жизнесос всему и рад, Ведь стадо дуется тогда, Когда не видится вреда, Дай на заклание, Встает, когда не знает, что грядет. Какой прекрасный новый гад, Торчит в сугроби чей-то зад, А рядом раздается вой, Сосульки лечат яморой. И каждым разом данный бред несет унынье пакость вред. А кто всего не замечает, я бы сначала хотел вот так вот эту строчку, а по сути, а кто сегодня не понимает, пусть голый жопой снег ласкает. А здравый, кто сие поймет, покладет болт на Новый год. Вселетие также будет рад, когда сгинет морозный ад. В общем, вразумляйтесь.